Всем финала Чемпионата мира по футболу, друзья, с вами программа FIFA прогноз, очередной выпуск с а, не той парой ведущих, которая обычно бывает. Роман Бунинсков к обычном месте, вместо Александра Дегтярова у меня сегодня мой друг Артур Мухин. Турик, тебе большой привет. Всем привет, друзья. Так как ты вместо Александра сегодня, предлагаю тебе же и рассказать о ставках на этот прекраснейший, великолепнейший в этом матче. могла играть Россия Матч. Финальный матч Чемпионата да. мира по футболу. Друзья, всем добрый день. На самом деле, очевидный фаворит финала, разумеется, это сборной Франции. И все четыре букмекерские конторы, которые мы традиционно представляем в рубрике прогноз, дают примерно одинаковый коэффициент на победу сборной Франции в основное время. Это... Коэффициент в разлете от 1.94 до 1.97. Да. А на сборную Хорватии, соответственно, верят не сильно, что хорваты смогут вырвать победу в основное время. Там коэффициенты в разлете от 4.8 до 4.95 соответственно. Ну и ничья в основное время также допускается. Коэффициенты в разлете от 3.20 до 3.28. Как мне кажется, очень хорошая ставка, учитывая то как хорваты. Я думаю, Играют то, что реально они сыграют э, да. в, в дополнительное время. Это можно назвать «Хорват Да, да, да. Раньше было Ферги тайм, а Хорват тайм на чемпионате мира в России это еще 30 минут. Ну слушай, учитывая то, что они три.. Матчи, плей-офф, которые сыграли, все перевели в принципе в дополнительное время. Ставка. Причем каждый из них в да. серии пенальти еще. Да, но и ставка, которая как бы коэффициент 3. Мне кажется, это вообще отлично. Я думаю, хорваты в финале не будут отдавать французам победу в основное время, так это уж точно. Да, так что, друзья, ставки делаем очень аккуратные. И особенно передаем привет нашим друзьям, которые вчера на Англии потеряли полторы тысячи рублей. Итак, Франция, Хорватия, время 18.00, стадион Лужники, 15 июля 2018 года, определяем нового, а возможно и несколько кратного, сколько, сколько у Франции может быть кубков чемпионов, уже третий будет. третий будет, да. либо третий кубок, либо первый кубок у Хорватии, либо третий у Франции, и сейчас мы это все с вами решим, в нашем прогнозе, короче, понеслась. Погнали! Вот этот момент, который ждали миллионы людей по всей Европе, финал чемпионата мира по футболу, стадион Лужники, да. немногие до него тысяч. дожили до этого финала. Слушай, ну как вообще что скажешь по личным ощущениям на финальный матч? Очевидно, что, наверное, не самые зрелищные ощущения. Я не скажу вообще кто победитель, потому что из того, что реально. Сборная Хорватии три матча подряд играла в дополнительное время. Ну послушай, ну как они их играли? Ну да. По большому ну, счету, они ведь сыграли четыре полных матча вместо трех, учитывая все да. дополнительные полчаса, которых три аж набралось. Конечно, да, могут сказать, что Федор Фё... Смолов там сыграл не так, как должен нет, был. Нет, играть. Не, не Федор Смолов, ты неправильно говоришь, это Майкл Паненко, теперь. Сборная Франции забивает гол на й минуте. Слушай, вот о чем я тебе и говорил. На самом деле, хорваты владели преимуществом территориальным. Второй буквально выпад. И Оливье Журу. Жиру, который по статистике, кстати, на этом чемпионате ни разу не пробил в створ ворот, ни разу во всех матчах, в которых выходил, открывает счет. Ну вот Журу был второй момент сейчас. Выйти напрямую к воротам. Не получается. Вообще было бы здорово, если бы русский, в реальной жизни... судил бы да? Нет, это было бы слишком по-русски, знаешь. Тогда бы, как бы не сыграли хорваты, все бы говорили, вот русский судья. Первый тайм подошел к концу. Французские болельщики довольны, что поставим. Давайте посмотрим на статистику. В принципе, очень равная игра по владению хорваты, как я и говорил. В принципе, превосходят своих соперников. Но, как мы видим... Счет на табло, владение хорватии вообще никак пока не реализовалось в забитые мячи, хотя в начале матча были пару хороших моментов. Ну да, поехали дальше. А нет, тут каркас ворот, сейчас Французы очень бодро начинают и как-то прям даже растерянность. Ну да, в 1805 году, если я не ошибаюсь, французы тоже очень бодро начали. Но в итоге наши чуваки сожгли Москву, и им пришлось идти домой. По принципу пусть она никому не достанется. Что мы видим? Что мы видим? Министр спорта Коловков сжигает. И Манжукич! Это Манжукич. Там Андреевич. Опять Манжукич, опять головой. Да. Попадающего туринского Ювентуса. Не поливает то, что он может быть без двух минут чемпион мира. Пол Ювентус сейчас будет складывать себя полномочия игроков этого поистине прекрасного да. и великого, с как я считаю, сай сай клуба. сайт клуба уже сложил себя полномочиями. И? И 2-1. Вау. Слушай, вот знаешь, что хочу сказать? Хорваты во всех матчах плей-офф на чемпионате мира в России пропускали первыми. Mm. Мы, в принципе, эту традицию продолжили. И пока продолжаем традицию, что они неизменно отыгрываются. Mm -hmm. В принципе, я думаю, заслуживает того, чтобы быть признанным лучшим. Но нет. нет. 2 -2. Это Келян БП Подсказ от митителя а вот сплинтера пришел, подсказ дошел до Килиана. Опа, опа, Жиру, давай, меняй свою статистику на 3-2. Ну, да. Два гола забил в этом красава. Это, конечно, это что за тотальный. Тотальный просто провал в центре защиты, я не знаю кто это мог быть, но чтобы хорваты на последних минутах так играли. Только это когда, да, знаешь, когда джойстик в моих руках, на самом деле. Буквально две минуты у хорватов есть, чтобы что-то придумать. И... Они могут только придумать, без пересадок домой долететь. Модрич, подача. Ну, нет, это для Люриса. И сборная Франции становится чемпионом мира. Поздравляем французов. Все-таки вот прагматичный футбол сборной Франции, по сути, сколько было моментов за весь матч? Ну, три с половиной и три гола. Причем, mm -hmm. какой герой финальной встречи? Это Оливье Жиру. Два гола. Два же он задел и один Мбаппе. Итак, Франция становится двукратным, да? Двукратным да, чемпионом двухкратным. мира просим извинения за счет в начале нашей программы. Двукратным чемпионом мира становится сборная Франции, которая не получала ни разу кубок жули Реме, но получит второй раз Кубок чемпиона мира, который вот этот новенький, который любил держать великий болельщик сборной Бразилии, который приезжал на каждый чемпионат мира. Спустя, спустя 20 лет французы вновь забирают пальму первенства да. в мире. И хорватам не удалось взять реванш, потому что в полуфинале 98 -го года как раз французы не пустили хорватов в главный матч. Что я могу сказать? Матч был с довольно киносыщенным на событии Не все игры в России были такими крутыми. Ну да, абсолютно верно. Итак, друзья, в финале победить, по нашему мнению, сборная Франции. Ну а на этом мы все. Наш цикл передач на этом году, в этом сезоне телевизионном заканчивается. Мы уже с вами увидимся осенью. Где будем моделировать новые турниры, новые лиги и прочее так далее. Новые, и подобное, рубрики, новые, новые рубрики, новые форматы. Да. Что самое интересное, все. попробуем разобраться, что такое Лига Наций. Новый турнир для Европы, да. который даже сами европейцы и сами Уефа не понимают, зачем его сделали. Артур Мохин, Роман Принского, для вас видео эту программу. Турик, большое спасибо, что пришел. Спасибо, что позвал. Пока-пока. Давай, Хрватска.